Итак, сегодняшний маркетинг, сегодняшнее представление о маркетинге среди профессионалов рынка, которые занимаются не только маркетингом, но и вопросами цифровой трансформации бизнеса, построением цифровой экономики, развитием сегодняшних маркетинговых структур. Вот все это говорит нам сегодня о том, что партнерство, то есть... Дополнительные партнерские взаимоотношения, партнерские сети с разнообразными компаниями, кроме непосредственных поставщиков, являются ключевым активом организации. Причем чем крупнее бизнес, тем это а, более серьезно. Но и в микро и малом бизнесе тоже а, не нужно об этом забывать. И очень важно управлять пулом своих партнеров а, проактивно, расширяя его, выстраивая партнерство долгосрочно, с прибылью как для себя, так и для вашей партнерской сети. Почему так происходит? Потому что, как мы обсуждали вчера, скопировать тот или иной товар или услугу уже очень просто. И это относится практически ко всему. Даже если вы что-то производите вручную, другой мастер может достаточно быстро освоить это производство и делать что-то ну как минимум похожее до степени смешения, в глазах самого потребителя. Но партнерство, которое подразумевает длительные переговоры лицом к лицу, выстраивание каких-то совместных взаимоотношений, выстраивание каких-то совместных маркетинговых активностей, формирование отношений между партнером и вами, эту вещь скопировать быстро невозможно. И здесь я подчеркиваю, что вы не обязательно должны стремиться к заключению каких-то партнерств только с вами, то есть что ваш партнер говорит, что он не будет больше работать ни с какими из ваших прямых конкурентов, то есть эксклюзивность партнерства — это не обязательная вещь. Важна конфигурация того, Вместе с какими партнерами, какую дополнительную пользу вы можете приносить клиенту. То есть мы недаром начинали с, не только с базовых вещей, которые связаны там, с мозгом, медиа, принятием решений. Да? Мы говорили еще о том, как выглядят и как ведут себя потребители, как у них возникает потребность, как они реализуют и так далее. И мы, описывая ценностные предложения, пришли к тому, что мы можем узнать о каких-то задачах потребителя, которые мы сами закрыть пока что еще не в состоянии. И у нас есть два варианта решения а, этого вопроса. Первое — это попытаться самостоятельно а, создать новый продукт или предоставить новую услугу, но это долго-дорого, и вообще говоря, у нас есть только гипотеза о том, что у нас это будет покупать. Привлечение партнера, вместе с которым мы сможем а, предоставить этот продукт или услугу нашему потребителю, это более дешевый, быстрый способ проверки той или иной гипотезы. Причем это работает даже для программного обеспечения. Да, вы, вы там, продавая одно мобильное приложение, можете найти вашего партнера, который продает какое-то другое мобильное приложение, но вместе в, в как бандле, бы в связке, они лучшим образом закрывают какую-то потребность вашего клиента. То есть я делаю приложение для скидочных карт, я делаю приложение для онлайн оплат, и мы вместе можем заключить партнерство, и у нас онлайн оплата прокидывается, не знаю, там, в программы лояльности чего-нибудь еще. Я делаю приложение для обучения танцам не знаю, допустим, у меня есть партнер, который делает сервис поиска музыки. Мы можем вместе объединиться таким образом, чтобы давать какую-то дополнительную ценность клиенту. Я фантазирую сейчас, но это вполне возможно. Я хочу раз… вот что я очень хочу подчеркнуть. Это возможно для любого бизнеса, от булочной до стартапа. И для стартапов партнерство также является очень-очень важным активом, который является… Он буквально оценивается в деньгах, и его сложно повторить. Один из способов поиска партнерств, как я уже говорил, это, во-первых, исследование потребностей потребителя, а во-вторых, поиск комплементарных поставщиков. Это не от слова комплимент, а от слова дополнительный. Вот, например, рис и рыба — это два комплементарных товара для того, чтобы сделать суши. И если мы делаем рис для суши, то мы можем проводить какие-то совместные акции или какие-то делать партнерства, кросс promotion кросс-сейл с поставщиками свежей рыбы, допустим. Почему бы нет? И поиск этой комплементарности, еще раз подчеркну, базируется все-таки в первую очередь на исследовании нашего с тобой потребителя. Один из способов развития партнерств, это то, что я уже упомянул, это создание платформ. Очень многие хотят делать платформу, очень многие представители микро-малых бизнесов. Я видел, лично общался с несколькими десятками компаний, которые занимаются отделкой домов, квартир просто для частных лиц которые хотят сделать платформу, на которой одни, а, на которых те, кто хотят делать отделку, найдут того, кто им эту отделку сделает. Таких платформ, ну, буквально, а, я только общался с двумя десятками тех, кто хотел ее разработать. Появля, появилось на рынке все-таки, люди дошли до релиза а, не из тех, с кем я работал, а вообще я вижу, что в рынке таких платформ есть, ну, точно тоже десятки, но при этом они не взлетают вообще а, по ряду причин, и… Здесь мой поинт, мой тезис заключается в том, чтобы к идее создания платформы относиться с очень-очень большой аккуратностью. Платформы бывают разного типа. Они довольно неплохо описаны в... Во-первых, у Александра Астервальдера мы еще поговорим о бизнес-моделях в следующем уроке. Они описаны в книге Дэвида Роджерса ⁇ Трансформация ⁇ цифровая трансформация, они бывают обменными. Это, например, Авито или Юла. Они бывают транзакционными. Это платформа, которая через себя прогоняет какие-то финансовые, например, транзакции, допустим, микрозаймы. Обменная платформа не зарабатывает на транзакциях. А платформа с транзакционной моделью зарабатывает на проведении через себя транзакций. Бывают форматы медиа с рекламой, то есть вы можете у меня размещать объявления, я зарабатываю на том, что показываю рекламные объявления тем, кто просматривает ваши объявления. И, наконец, еще один тип платформ, очень редкий, это формирование того или иного отраслевого стандарта. Это могут быть технологические стандарты, стандарты взаимодействия, стандарты оказания услуг. Их тоже относят к платформенным моделям. Платформенные модели возникают на, на так называемых многосторонних или двусторонних рынках. Теория двусторонних рынков также достаточно плотно проработана маркетологами. А, то есть если вы с, э, в вашем бизнесе планируется создание платформы, то я настоятельно рекомендую сначала изучить литературу по этому поводу. Ценность платформы все прекрасно понимаем. А, там возникают сетевые эффекты. То есть чем больше у тебя с двух сторон поставщиков и потребителей, а ты являешься э, хранителем платформы, то чем больше здесь людей с разных сторон, тем больше сетевых эффектов на взаимодействие разных потребителей с разными поставщиками и тем больше ценность самой платформы. Это реально небольшой размер активов, то есть не нужно закупать за миллионы долларов какие-то производственные станки. Очень быстрое масштабирование платформы и платформенные модели относятся к к стану к нефрагментированным рынкам, да? то есть там победитель получает все. И вот именно поэтому очень естественно желание людей создать какую-то успешную платформу в той или иной нише, основываясь на, еще раз подчеркну, своих партнерских взаимоотношениях с другими компаниями в рынке. Но здесь есть ряд проблем. Они связаны с проблемой долины смерти или курица, или яйца. Долина смерти у стартапа — это тот период набора аудитории, после которого э, стартап взлетает. Это э, через нее проходили социальные сети, через нее проходят практически все мобильные приложения, которые связаны с какими-то социальными взаимодействиями и так далее. Платформа, на платформу не приходят поставщики, если там нет покупателей, и туда не приходят покупатели, если там нет достаточного количества поставщиков. То есть э, если у меня платформа по тому, что я свожу водителей автомобилей и пассажиров автомобилей, то пассажиры не будут регистрироваться на платформе, если там мало водителей, водители не будут регистрироваться, если мало пассажиров. Я на платформе свожу преподавателей какого-нибудь иностранного языка и студентов иностранного языка, одни не зарегистрируются без других. Да? И вот эту проблему, она ключевая. Пройти через нее без высоких а, маркетинговых вложений очень-очень трудно. И это то, обо что разбиваются практически все платформенные лодки. Об этом важно помнить, изучать то, как устроены платформы и в будущем думать о переходе от платформенной логики к логике экосистемной. Но это предмет отдельного обсуждения, который уже а, не для нашего курса, пожалуй, а для курса по цифровой экономике. В следующем уроке мы поговорим о... А, еще одна важная вещь, если мы говорим о рынках и конкуренции, это то, каким образом можно отличаться от конкурента на уровне бизнес-модели твоего предприятия.